всем привет вы на канале как заработать в интернете и сегодня я сейчас буду проводить итоги конкурса которые были озвучены вот в этом видео кто выполнил тот участвует также рекомендую всем подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не пропускать новые видео со следующей недели я буду запускать на своем канале каждую неделю буду разыгрывать 5 долларов за лайк и комментарий под видео кому это все интересно подписывайтесь следите за новостями будем разыгрывать каждую неделю день итак в этом конкурсе я разыгрывал 10 долларов будет два победителя по 5 долларов давайте первый конкурс проведем по лайкам и комментариям под видео вот сейчас здесь перезаржу страничку чтобы вы мне потом не писали что не все комментарии вот смотрим страничка перезагружается здесь вот нажимаю на проверки. нету ничего вот видите на проверке и так перехожу к самому видео беру ссылку на данное видео идем в рандомайзер нажимаем загружаем данные здесь у нас вот все комментарии. 14 комментариев Давайте выбираем случайно комментарии. Итак. Казахстан. Я тебя поздравляю. Напиши мне в личку. Ты выиграл 5 долларов. Итак. За скриншотом это все. Напиши мне в личку в телеграм-канал. Когда увидишь это видео. Далее. Второй конкурс был по активным участникам вот это вот вот этом вот замечательном букс я здесь уже вот посчитал здесь 22 участника давайте сейчас перезагружу страничку данный букс платят я уже здесь получал две выплаты видим новых участников вот нету 22 участника можете вот нажать на паузу и посчитать сами итак идем в рандомайзер я здесь выбрал 22 участника, один победитель. Нажимаю здесь генерировать. И нам выпадает число номер один. И я тебя также поздравляю. Давайте посмотрим. Вот он. Человек одну неделю назад зарегистрировался. Насобирал 2319 сатош и почему-то остановился. Напиши мне в личку. Ты также получишь от меня 5 долларов. Кому интересен данный букс, как в нем зарабатывать, я рассказал вот этому вот видео, в котором я провожу конкурс. Посмотрите, данный букс интересен и он платит. Я вот сегодня здесь немножко насобирал поинта, вот 224 поинта, 74 сатоши, собирал я вот с кликом. Но я здесь установил... Автоматический сбор вот, э, с, с этим с программой Кликерман установил и она у меня программка сама здесь собирала, пока я там занимался своими делами. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, э, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Кто выиграл, просьба написать мне в личку, я вам переведу по 5 долларов и все опубликую в своем Телеграм-канаде. Всем желаю хорошего дня и всем пока.